Внимание! Внимание! Охуеть! Внимание! Ты чё, блять? Кого? Кого нахуй, ты? Это вот то... Это вот то самое ты говорил, что будет сюрприз в течение недели, да? Я, я когда говорил, что, блядь, братанчик, у меня даже нету этой штуки сзади, типа, и... у меня уже сбор на камеру начался с 16 тысяч, блядь, его... Чего нахуй, ты серьезно, ты здесь? Серьезно, блядь? Что вы понимали, это Я купил монитор новый, я поставил вертикально. Очень удобно читать код. Это пиздец. У меня все ебло нахуй спотело, я весь мокрый. Кого, Толя, тут пиздец. Что вы понимали, что сейчас только что произошло, я такой, ну, смотрю, типа, сюда, и говорю, типа, у нас сбор начался уже с 16 тысяч. Я такой туда смотрю, и прям при мне сначала вот эта штука двинулась. Сначала она двинулась, а потом донат отобразился и я типа такой, ну у нас тут 16 тысяч Я думаю, у кого-то из тех, кто сейчас смотрел, то же самое Привет, хамстер, блядь Я прямо сейчас смотрю с твоим никнеймом И вот 12, 12 и вот 15, 2 Может быть другой никнейм был Я с ККБ, блядь Мне нужно второе окно а открывать. Буду на это пиздец! Это пиздос! Просто! Это я ЭТО вообще нахуй, это все, это забей, блять. Это, это пиздец. Это я, нахуй так стрим запустил на 56 тысяч рублей? На камеру, нахуй. Камера за один стрим. Это пиздец! Все ЭТО шаблоны. Но он, если еще не реджибишный. НЕЧЕВО! Я, я вижу, сколько это пиздец! Это 70 тысяч нафиг! Это 70 тысяч! Это серьезно, Господи! Это 70 тысяч! В городе Ек. Пиво можно и попить. Рожденный, надо будет еще купить для Моников. Не успел сегодня. Ебать! Я самый бедный студент в мире, кстати. Ну, у меня данные обычно на стримах всегда регулярно. Но у меня и контент такой, что я в основном на инициативе делаю. Ơi, а когда надо, я не думаю. Как-то была неделя с мне за ту неделю. Ну, я в чате ты ти 127 тысяч на камеру? Охуеть! Чел только! Я не могу, я не знаю, я вообще ничего не понимаю. Я вообще ничего не соображаю, нахуй. Я вообще кто, блядь? Я. Где нахуй? Я как, блять? Я нахуй все, я, блядь, пиздец. Я кто я? Фиспект, блять. Я, нахуй, не фиспект. Я нахуй. Я не знаю, кто я. Я, я, я пиздец. Город ЕКБ, пиво можно и попить. Кронштейна надо будет еще купить. Складно как. Еще купить для моников. <кх> не успел сегодня. Я. Часто на стримы захожу. Я самый бедный студент в мире, кстати. Ты самый бедный студент! Я не знаю, чем ты занимаешься, или, может быть, просто родительский, или, или, ну, если ты студент. Я, я не знаю, откуда у тебя столько бабла, но я бы тоже бы хотел быть самым бедным студентом в таком уж случае, потому что у меня столько нету. Вовремя я на стрим залетел 70... Это пиздец. Это чел побил рекорд за стрим. В принципе, мне никогда так много за один стрим не донатили. 127 тысяч. Ну, если не считать, опять же, Ютуб и Самура, который 150 закидывал за один стрим. Но чел побил на Твиче рекорд э, за самый большой э, донат, в принципе, за одну трансляцию. За один день. И чел побил э, разовый рекорд. Теперь, когда вот люди меня будут спрашивать. Э, Твой самый большой разовый донат. 70 тысяч! 70 тысяч! Это пиздец, я, я в ахуе. Я так понимаю, мне только что так мяг, мягенько намекнули с предложением поехать в ЕКБ, да?